При разработке нового подхода к трейдингу, который обеспечивает надежные и эффективные сигналы, многие трейдеры нередко объединяют между собой Bollinger Line и индекс относительной силы – RSI. Такое сочетание результативно в трейдинге турбо-опционами. Этот вариант торговли считается очень рискованным, но приносящим большую прибыль за короткий срок. Основу турбо-опционов должны составлять высоковолатильные активы. В числу последних относятся валютные пары. Открывать сделки при использовании обоих помощников трейдера следует при 60-секундном таймфрейме на свечном графике. Первый инструмент рекомендуется установить с периодом 20 и отклонением 2. При этом настройка RSI требует большей точности. По умолчанию период в этом случае равен 14. Но такой вариант подходит для тех, то торгует с долгими экспирациями. А если вы торгуете турбо опционы, то поменяйте параметр на 7. Также следует выбрать другие уровни перекупленности и перепроданности. Если в торговле по стратегиям Куотекс для трейдинга используется значение по умолчанию 30 и 70, то увеличивается вероятность возникновения рыночных шумов и ложных сигналов. Применяя описываемый вариант торговых сделок, нужно помнить о том, что технические инструменты нередко дают ложные сигналы. Поэтому встроенные функции нельзя использовать в одиночку. Более результативные сигналы дает в сочетании указанных индикаторов. При проведении торговых операций в рамках выбранного метода рекомендуется следовать двум правилам. Покупать бинарные опционы кол нужно, если наблюдается следующая картина. Первое. Индекс относительной силы перешагнул за пределы уровня перепроданности. Второе. График Боллинжер пробил нижний уровень. Покупать опционы PUT следует при обратной ситуации. То есть графическое отображение указанных индикаторов должно соответственно выйти из интервала перекупленности и пробить верхний уровень. Сроки экспирации в рамках такой с стратегии составляют от 2 до 4 минут. Принцип торговли в рамках данной стратегии прост, но эффективен. Говоря в общем, торговля ведется при повышенной волатильности, что можно видеть благодаря полосам Боллинджера. То есть, когда цена выходит за границы этого индикатора, это дает нам сигнал того, что с высокой вероятностью цена вернется в канал, так как именно в канале она проводит более 80% своего времени.